Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы находимся с вами в микрорайоне Микрохирургия Глаза. Это он находится на улице Академика Лукьяненко. На улице Академика Лукьяненко. здесь находится как новостройки, и вот мы сейчас находимся в данный момент с вами, как за, так и зовут Дорогой, через улицу Академика Лукьяненко, старый микрорайон, микрохирургии глаза. Микрохирургия глаза, микрорайон относится к Прикубанскому к городскому округу Краснодара. Называется по имени клиники Федорова. Микрохирургия глаза. Вот она улица Академика Лукьяненко. Рядом Славянский микрорайон.